Многие мне пишут в комментарии, Sunrise лучше Арисмайна. Гона Sunrise, почему ты ушел с Sunrise? Это же самый крутой сервер в СНГ-комьюнити. Сейчас я вам расскажу всю правду. Все, что я считаю о Sunrise, я хочу высказаться. Также сейчас в этом ролике выскажется Матвей Способен. Ссылка на его канал будет в описании. Также я вставляю фрагмент с эйзи грифом, он тоже высказал о Санрайсе, высказался свое мнение о Сане. Вы знаете, почему с Санрайса не хотят уходить люди? То есть, почему на Санрайсе все-таки остаются играть? Ответ прост, потому что люди покупали себе Фантомов, Авенджеров, Фениксов и не хотят просто терять свой донат. Так, почему же Санрайс помойка? Почему Санрайс хуже Арисмайна? Это мое мнение, но Санрайс это реально он, мне кажется, хуже Арисмайна, ну по всем параметрам. Если вы сейчас думаете, что я пытаюсь как-то хайпануть на сонрайсе, хайпануть на этом ролике, поднять себе просмотры из-за сонрайса и все такое, нет. Нет, я просто хочу высказать свое мнение о данном проекте на публику. Я туда в жизни уже не вернусь, потому что смотреть это заезженная тема, которая скоро этот сервер умрет, так же он лагает, как... Еще, если скажешь, что доказательства, которые я предоставлю в данном ролике, все старые, эти доказательства старые, это уже все давно пофиксили, может быть, что они и пофиксили, но фиксили они то лет 100, наверное, 100%. И они начали это фиксить тогда, когда начали ютуберы уже ливать проекты. То есть тот же The World, The World Play, Angry, вроде тоже ливнул способен, я и все остальные ютуберы начали ливать Sunrise. Почему же я ливнул Санрайса на Арисмайн? Многие мне задавали этот вопрос. Кто знает, если на Sunrise ролик, который называется Невозможно играть. Если вы его не видели, сейчас справа вверху выйдет подсказка, и также ссылка в описании на этот ролик будет. Так почему же Sunrise это сервер заезженный, в плохой сервер, по моему мнению? Первое, это Sunrise, во-первых, у Sunrise не отзывчивая администрация. Администрация может долго вас игнорить, хелперы и модераторы могут отказывать. Ваши жалобы на читеров, на муты, на разбаны. Сейчас я предоставлю пруф, где ютубер LongSize подавал жалобу. Честно уже не помню, за что он его, ее подавал, ее просто не рассмотрели. То есть она просто у него висела. На, ее никто, на нее никто не отвечал, она просто висела неделями. Второе это, конечно же, читеры. Если вы будете говорить, что читеры есть везде, бла-бла, то на сонрайсе их просто столько, я не знаю даже, как сказать, это просто рай для читеров. Их не кикает. Кикает, наоборот, обычных игроков, которые просто хотят попыхаться, случайно залазят на лестницу и их кикает. Сейчас тоже в пруфы все предоставлю. Также обычных игроков просто так кикает, он просто и бежит, э, случайно, короче, провалился куда-то, там, застрял в блоках и его кикает. А читеров, которые летают сквозь блоки, не кикают. Да, на Аэрисмайне тоже кикает обычных игроков за читы. Тут, блин, даже без вопросов. Ну тут, ну на арисмане кикают еще и читеров. На Арисмане читеров, ну, очень мало. Только на Вар богаюзеры, багаюзеры. Ну, это уже никак не исправить. Это их просто банят. А античит у Арисмана хороший. Вот хороший. Да, он кикает обычных людей, но это можно простить. Вот. Читеры на Санрайсе могут летать. Могут бегать со скоростью света по воде. Могут проходить сквозь блоки. А Блогман... Блогман их просто не видит, он в своих роликах много раз спрашивал, где читеры, где читеры. Он сам был с мега крутым донатерским инвентарем за 100 тысяч рублей и говорит, где читеры? Какой кретин читер полезет на такого донатерского челика? Этот читер должен быть просто отбитым на все мозги. Третья причина это трапки. Да, я понимаю, что трапки это вид гриферства, все такое. Но на Санрайсе трапок больше чем, я... я даже не знаю чем больше чем домов на санрайсе трапок а на арисмайне трапок почти нет только издания постоянно трапперит но это может простить это на арисмайне больше ям то есть просто огромная яма с воронками все так по дефолту но из этой ямы можно изи ливнуть вообще это не трапка это просто яма и еще если вы сейчас будете говорить на санрайс добавили ливалки из трап бла бла бла вы понимаете что админы не тупые это просто тысяча IQ муф от админов санрайса они добавили ливалки за деньги Просто за деньги. Они хотели просто на вас деньги поднять. Что тут непонятного? Они ее сделали бы хотя бы бесплатно ну или хотя бы за рублей 5 одну ливалку. Ну нет. Я честно не знаю, сколько она стоит, но вроде она стоит 75 рублей. 75 рублей. Может за такие деньги купить себе дошрака на неделю? Нет, надо купить ливалку, но сонравится. Четвертая причина ⁇ это постоянные вылеты, лаги, баги, кики в КТ. Уф, вы сейчас увидите на экране. Многих просто кикает в КД, они теряют крупные инвентарии за миллионы игровой валюты. Некоторые не могут зайти на сервер, а у некоторых меняется слоты в инвентаре. Да, это было два месяца назад. Но факт того, что этот баг был, остается тем же. Еще был баг со стрелой левитации. Стреляешь в чела стрелой левитации, он поднимается вверх и его кикает в КД. Да, баг был пофикшен, но его фиксили... Месяца три, недели... Короче, его очень долго фиксили. И начали его фиксить тогда, когда все ютуберы начали ливать Санрайса. Да. И фиксили этот баг долго под предлогом того, что у администрации свои жизненные дела, жизненные проблемы, проблемы в личной жизни. За такие деньги, которые получает админ Санрайса, личная проблема... Вообще у них не должно быть проблем. Такие деньги получают за деньги можно купить, блин, ну почти все можно за деньги купить. Я не знаю, какие у них, у них у них там проблемы в личной жизни могут быть, что они не могут пофиксить нормально баги за такие деньги, которые они получают. Они получают больше 300 тысяч в месяц донатов. Да, деньги, конечно, уходят на хостинг. Ну хостинг стоит, ну, ну точно он стоит не 300 тысяч с нормальным ходером, все такое. Я бы, блин, тратил все на, честно, все тратил не на себя, не ну типа я бы тратил все на сервер. Нет, Sunrise хочет, хочет все себе за игры в PC. Нет, чтобы нормальный хостинг там сделать. Да нафиг. Лучше купить себе новую Audi или BMW. Ребят, пожалуйста, перестаньте знать на помпук. Вот, пожалуйста. Перейти лучше на такой сервер, как Arismine или просто Крафт. Не знаю. Я, я, конечно, не вправе вам что-то указывать, просто это мое мнение. Уходите с Санрайса. Да, вы потеряете деньги, которые вы донатили. Ну, лучше играть в комфортной игре без доната, чем с донатом на помойке. Ну, наверное, пофиксили уже сан Саник, но мне кажется, он также лагает. И все у него происходит так же. Просто многие не хотят высказываться. Все, я все сказал о Санрайсе. Да, Арисмайн тоже лагает. Немножко. Ну, там нет трапок. Там мало читеров, Рейтмайн это вообще хороший сервер с очень много плюшек. А, многие мне писали в комменты, что Санрайз это топ сервер из-за жителей. Каких жителей? Эти жители это, это просто, не знаю, это нервы свои трепают эти жители. Там надо будет, короче, я, я не знаю, что еще сказать. Мнение о Санрайсе такого ютубера как способен и эти. Итак, собственно, мое мнение про то, что Sunrise получается не самый хороший, не самый лучший сериал получается. Смотрите, давайте начнем с того, начнем с плюсов Sunrise. Начнем с плюсов Sunrise, потому что быстро с минусов я не хочу начинать, потому что, типа, ну, все начинают с минусов, а я начну с плюсов, получается. Плюс — это то, что на Sunrise можно понять очень быстро аудиторию, да, это, это факт. Как текст Sunrise, то есть текст Sunrise, он популярный, да, довольно-таки текст Sunrise, но по этому тегу, получается, вас находят только именно, получается. В рамках севера, в рамках одного севера, Sunrise, то есть получается. Вот. И как только северо умоет, к примеру, да, севка не больше не будет, то это так исчезнет просто. Вот после испариции из просторов Ютуба. Получается, смотрите, а, я же сказал, первый плюс, один плюс, только сказал. Но это получается, ну, один плюс и есть, больше нет плюсов, ну как мне кажется. А, далее, получается, минусы, минусы. Давайте сначала с минусов. У минусов будет реально много. Минусов будет реально много. А, начинаем с первого минуса, получается. Это отношение администрации к вам. Так, а, как только вы приходите на Санрайз, администрация не будет вам особо помогать. Потому что здесь в чем прикол? Пока вы не получите ютуберку, а чтобы получить ютуберку, нужно подать, получается, заявку. Заявку куда-то там, вот, заправлять заявку. Но у меня без заявки принимали, но это в принципе не суть. Все будет идти так и дальше. Но как только вы начинаете говорить о типа то, что вот. У меня есть какая-то конкретная идея видоса там в мире. Мне нужно выдать креатив на какое-то там время, так далее, либо что-то еще там, короче, сделать. Да, вы какую-то крутую идею придумали, да, там где-то взяли, получается, вот. Вам откажут. Знаете, почему вам откажут? Не из-за того, что эта идея как-то не наберет посмотра, а из-за того, что просто им невыгодно вас продвигать, потому что вы пока что ничего из себя не представляете. Это очень важно подметить, этот факт. То вы никто, получаете для них. То есть, ну, вот хоть что вы делаете? Хоть и там бесконечно, ничего не будет у вас, господа. Далее, получается, поговорим о том, то, что, получается, это тюрьма для ютуберов и, ну, такая штука, короче, где вы поднимаетесь, потом начинаете с него уходить, и вас все, вас скидают, вас закрывают везде, вас в скидают кидают группы и исключают админы, все с вами не общаются никогда, вы не сможете больше вернуться на ютуберку на и так далее. И, возможно, даже будет какое-то преследование вас, то есть, возможно, вы будете на СНРай заходить, а вас будет банить потом на следующий день. Ну, возможно, я такого не, точно не знаю, но точно знаю то, что из-за продажи аккаунтов все будете продавать аккаунты, то такая фигня будет точно...